Здравствуйте! Сегодня я хотел бы для вас дать такие маленькие советы, как пользоваться правильно видео сервисами И как смотреть видео в удовольствие. Ну вот, скажем, возьмем для примера сервис YouTube. Мои рекомендации подходят к любым видеосервисам и можете пользоваться им. Ну, давайте начнем с самого начала, когда вы загрузили <coughs> какое-то Какую-то страничку хотели бы посмотреть какое-то видео. И первая рекомендация это подождать несколько минут, пока видео подгрузится. И вот видите, серенькая полосочка в этом видео пускай пройдет хотя бы вот до сюда. Вы а потом можете смотреть это видео, чтобы оно у вас не тормозило. Особенно если у вас не очень скоростной интернет. То есть вы просто нажимаете на паузу, ждете, когда у вас видео подгрузится. Видите, вот оно подгружается. Вот. И потом нажимаете опять плыть и дальше. Давайте я видео выберу звук, чтобы он, нам, чтобы он нам не мешал. Окей. Хорошо. Следующий моментик. На сервисе YouTube есть возможность выбирать качество просмотра видео. Вот выбираете вот настройки, такая шестереночка. Нажимаете его и нажимаете вот качество. Автонастройка. И выбираете самое лучшее видео, но в зависимости от того, какой у вас, опять же, интернет. Потому что чем лучше качество видео, тем больше трафика будет идти э, на ваш гаджет и конечно будет тормозить если у вас не очень хорошая э, скорость интернета выберем 720 и вот ст становится э, над шестереночкой HD то есть высокое качество и теперь качество э, будет самое хорошее Просмотр. это раз следующий моментик можно э, раздвинуть Немножко экранчик ваш э чуть больше сделать. Смотрите, нажимаем большой проигрыватель. И становится у нас видео больше на экран. Да? Вот. Это в том случае, когда вы не хотите выставлять экран на весь, э видео на весь экран. Есть такая возможность. Вы смотрите на полный экран, да? нажали, и у вас видео на весь экран. Для того, чтобы вернуться обратно нормальный просмотр нужно нажать клавишу escape на клавиатуре она находится слева вверху на вашей клавиатуре я сейчас нажимаю у меня видео опять становится в нормальный режим то есть вы выбираете или маленький или большой проигрыватель да, Смотрите, или на полный экран можете раздвинуть его <coughs> это очень э, классная вещь для того чтобы у вас э, моменты какие-то мелкие когда вы смотрите какое-то обучающее видео чтобы вы видели его на весь экран. Окей. Okay. Дальше, значит, можно поставить на паузу. Ну, допустим, вы просмотрели видео в, в какой-то там момент, вы просмотрели, да? И вам позвонили, или вам куда-то нужно уйти. Оставьте на паузу, спокойненько идите, и потом начнете... Продолжите, вернее, просмотр с этого момента, просто нажав на кнопочку play. Вот смотрите, как раз вовремя сейчас выскочила реклама от Google. Вот, можно ее убрать, просто нажать на крестик. Когда на вашем экране появляются всякие окна такие разноцветные, да, и которые иногда бывает заполняют все видео, которое вы смотрите, подведите мышку к этому прямоугольничку, и там появится, опять же, крестик, который вы можете закрыть. Для того, чтобы вам не мешало просмотр видео. Хорошо. Можно просматривать видео несколько раз в тех моментах, где вы хотели бы уточнить что-то. Или что-то не поняли. Особенно, если это какое-то обучающее видео. Ну, скажем, вот вы дошли до этого момента. Вот. И вам хотелось бы вернуть дальше. Ну что, возьмите прямо за ползунок. Нажмите на этот белый ползунок и передвиньте его обратно, и он у вас опять встанет с того момента, где вам хотелось бы это пересмотреть еще раз или прослушать. Если вы хотите это видео посмотреть с какого-то момента, который вы знаете, находится в каком-то месте, ну что ж, возьмите, передвиньте этот ползуночек какое-то место, ну, доп, ну, допустим, вы знаете, что да, до 12-й минуте, да, допустим, примерно, да, помните, отпустите, подождите немножко, пускай видео подгрузится, и у вас пр... продолжится просмотр именно с этого момента. Можно также не беря за этот ползунок, а можно просто мышкой, наведя на то время, куда вы хотите, ну, допустим, вы хотите на 5 минут видео начать просмотр, нажимаете, мышкой в этом месте, и у вас начнется просмотр именно с этого момента. Хорошо, это мы с вами обговорили, но опять же нужно подождать, видите, да, некоторое время, пускай видео подгрузится именно на этот момент, и у вас продолжится э, проигрывание. Я поставлю пока на паузу. Э, дальше, э, вы можете взять ссылочку, этого видео, если оно вам понравилось отправить вашим друзьям там, в социальных сетях или по электронной почте каким образом это можно сделать <coughs> можно, видите, если ниже видео, есть ссылочка поделиться, вы нажимаете вот эту ссылочку, которая у вас прямо э, отметилась уже можете просто скопировать э, вот таким методом, или просто нажать Ctrl-C в комбинации клавиш Ctrl и C и у вас эта ссылочка будет скопирована и вы можете вставить ее куда угодно и послать вашим друзьям хорошо тут вот э, иногда видео э, тот кто там ведет это видео он может давать какие-то рекомендации и э, давать какие-то ссылочки эти ссылочки все будут у вас вот под видео есть о видео ссылочка да вы на, э, нажимаете сюда пока потом Нажимаете на «Показать все». И здесь будет, э, что же будет, это, что есть в этом видео, или какие-то ссылочки, или ссылка на программку, которая используется в данном видео, или что-то еще. Вы нажимаете на эти ссылочки и переходите, и скачиваете, или смотрите что-то там еще. Окей. Следующий моментик. Вы можете э, подписаться на канал этого человека, который создает эти видео, просто нажав вот эту кнопочку подписаться и вы будете всегда в курсе новостей всех новых видео, которые будет создавать этот человек, к вам на электронную почту будут приходить обновления видео. Дальше, если вы являетесь пользователем самого канала YouTube или другого канала YouTube, вы можете добавить это видео себе в избранное куда-то, да? Ну, допустим, создать там какой-то Плейлист ваш и добавить видео туда, чтобы оно у вас всегда было. Чтобы вы его не потеряли во множестве видео, которые есть в интернете. <coughs> Дальше. Вы можете скачать это видео себе на компьютер. И на YouTube это делается очень легко и просто. И смотрите как. Вот в адресной строке, где адрес этого видео, перед словом YouTube, видите две буквы S английские. И нажмите Enter. Откроется сервис safefrom.net и это видео вы сможете скачать в самом хорошем качестве, которое только здесь есть или в любом, какое вы хотите. Можете также для мобильного скачать, можете просто аудио скачать. Ну вот я вам э, советую в самом лучшем качестве, если это на компьютере хотите. Вот MP4 720 пикселей. Это HD-качество. Вот. Потому что если другими сервисами пользоваться, иногда бывает не то, не самое лучшее качество скачивается. К вам на компьютер. А вы же хотели в хорошем качестве скачать. Вот именно выбирайте выбираете вот это вот качество. И сразу вот пошла у меня уже скачивание. Я нажму отмену. Вот таким образом вы можете с удовольствием смотреть видео в интернете. И получать наслаждение. Вот такими маленькими-маленькими нюансиками пользуюсь. Ну что ж, я был рад вам помочь. Всего вам хорошего и удовольствия вам не только от просмотра видео, а вообще от жизни. Удачи вам, здоровья и успехов во всем. Пока.